Привет, дорогой друг! Сегодня будет небольшая зарисовочка так сказать сказ о вещьем сне Я его расскажу а ты оцени интересно тебе это или как Красную летнюю ночь мне приснился сон, сон был такой чудесный, длинный, полный глубины, и цвета этот сон меня поглотил, и я был словно на его по городу гулял, По древнему городу, но вроде. Люди здесь были все те же, их так мало, но они явно свои. Короче, иду я, в общем, по этому городу, смотрю лавочка, так сказать, светится издалека и манит меня своими красными труселями в ромашковом поле, в кавычках, конечно. В общем, захожу я туда. Вижу картину, это лавка, словно антиквариата. Но там всего два простых экспоната. Стоит кошка из золота, блестит вся. И табличка из золота рядом лежит. Вот, смотрю на эту кошку, вижу цифры, а фокус не могу на ней грести Только начинаю заглядывать на эту кошку. Странные такие ощущения по телу разливаются. Грянул табличку, вроде что-то написано, что там написано, хрен его знает во сне. Кто из нас читает? В общем, напрягался я. Может две секунды, может три секунды, может пять. И понял, что мне. Стало вдруг удобно на площади стоять. Я теперь не в магазине остаюсь. А в легкой долине. Вернулся я обратно. В общем, привлек мне этот магазин. Он интересный, он веселый. Всего два экспоната, вроде как антиквариат. Но... Когда вошел туда, я снова стоял там продавец. Он говорит мне, здравствуй. В общем, я замялся Немного не знал, чего мне делать Хочу я покупать этого кота и За какие деньги Цифры я вроде бы вижу вижу Табличка стоит дороже Ну брать, не брать, ну как вообще решить Если ты находишься во сне И вообще непонятно, какого хрена ты и где Ну как обычно в общем. Говорю, а что это за кошечка У вас стоит А что это за табличка Рядом блестит Продавец отвечал Очень просто Говорит, эта кошка Очень особая Ну, подумал я Да, ты молодец, конечно Парень сказал, тызычно, громко Возможно, под гитару бы ты звучал Интереснее, я говорю, дай мне эту кошечку Дал он мне Кошку и говорит, кошка не просто из золота и блестит, видишь эту табличку, что рядом лежит, ее цена в 10 раз выше, на ней написана история и инструкция к этой кошечке. Я сказал ему, кошечку давай, а инструкцию себе оставь, дружище. Какого хрена я буду таскаться по городу? Мало того, что с золотым котом, так еще и инструкция. Табличка такая, знаете, типа как планшеты, списанные всякими там какими-то символами. Как мы уже определились во сне, я практически не мог ни хрена прочитать. И как только я начинал напрягаться это сделать, сразу оказывался где-то в ебенях. В общем, дело вдруг обернулось не очень просто. Денег-то нету, бляха, как рассчитаться? Я ж во сне по карманам рыцаря, да и кармана у меня нет. По сути, есть голова и вроде бы руки. Где все остальное? Ноги, яйца, хрен его знает. Какие-то волосы, наверное, где-то должны быть. Но, короче, я понимаю, что я во сне. Это башка, два глаза, два уха. Видимо, рот. Кто из вас во сне вообще жрет? Короче, каким-то чудом кадр изменился. И я вижу, я с котом ездую по улице. Иду себе по улице, никого не трогая, кошечка в руках. Почему-то я счастливый, интересный и веселый. Разогнался, вижу солнце, мне вообще-то хорошо. Ну, в общем. Из соседнего переулка ко мне подбежал кот. Стал тереться об ноги прижиматься ко мне. Ну, знаете, как коты, которые думают, что ты ему сейчас дашь сосиску или сардельку, кусок колбасы, хлеба, какого-нибудь пирожка с котятами. Ну, в общем, этот людоед стал ко мне, короче, цепляться. Ну, в общем, как бы трется от меня между ног, бегает и как-то на эту кошечку очень странненько поглядывает. Ну, я как бы не придал себе значения. Ну, смотрит, досмотрит, да И хрен на него, если бы к нему не просоилась. Целая компания. Кошечки с балконов, кошечки из переулков. Кошечки бежали с площадей и заколубков. Они жались, они прижимались. Сверху прыгали на мне, поседались. В общем, я немножечко обешил, охренел, короче. И решил провалить. Дал я газу, другие. Бегу по, по городу. Ну, как вам сказать? Город-то мой родной. Чем меня здесь удивишь? Знаю, там за поворотом будет выход прямо на пирс. я туда, короче, кошку держу эту под мышкой, Понимаешь, эти долбаные коты все хотят, в общем-то, просто к ней прикоснуться, что ли, или каким-то образом чувствовать себя к ней ближе. Выбегаю на пирс, а за мной бежит уже полгорода котов. Буквально два квартала, мы собрались все. Мурки, Васьки, Петьки, Наташки, какие-то там Маруськи, Жучки. Хрен его знает, как этих котов вообще называют, кроме Мурочка и Вася. Короче, мы стоим на пирсе, они давят на меня. И я, короче, хватаю кошку и бросаю ее вдаль. Улетела аж за волнорезы с сока. И что вы думаете? Кошки всей толпой ломанулись за ней прямо в море. Это для этих зверей полная ебаная неожиданность. Короче, все коты подохли, мыши скоро будут править. Все коты подохли, мыши скоро будут править. Ну и дай бы Бог мне проснулся, и чувствовать себя спокойно. Но вы знаете, какая-то мысль прям во сне бегнула. Прям ну, такая странная. Вот живу я в этой прекрасной стране, все здесь прекрасно, и коты никому не мешают, их кормят возле домов, под окнами, на площадках, берут к себе, заводят в подъезды, они там срут, их оттуда выкидывают, кормят, снова заводят в подъезды, те снова срут, и, в общем, этот круговорот продолжается веками. Но что-то изменилось. Мне пришла навязчивая мысль. В этом мире... Есть много вещей, которые было бы охуенно, если бы были из золота, с маленькой табличкой, объясняющей как ими пользоваться, и я пошел обратно в лавку. В лавку я иду, там кошки больше нету, в лавку захожу, а там ни хрена нету, и я спросил у продавца, слушай, друг, слушай, скажи, оторви от сердца, может у тебя где-то в закромах завалялась статуя из золота, блестящая, такая, чтоб, как и кошечка. Но со своей табличкой, со своей историей. табличка не нужна мне, нет. Он сделал вдох и мне ответил. Не было здесь лавки никогда, дорогой сынок. Здесь была ювелирная мастерская особых волшебных дел. Эти кошечки и иные предметы, хитро ответил он, делаются специально, уникальными партиями, по одной штуке, на злобу дня, на злобу дня. И тогда я его спросил, а можете мне сделать такую маленькую золотую статую Бандеры?